Просто у нас прием граждан не ведется. Ну, я видел, как не ведется. Матюшенко-то как-то подал. Ну, они, понимаете, они организации. А поэтому... организации ведете? Нет, организацию мы тоже не ведем. А у к... нас вообще прием граждан закрыт. вообще любят. А как Но... так получилось, что у него приняли? Направляют. Я не подскажу вам. К нам лично Матюшенко не закрыт. У него спец-спецход какой-то есть? Я не знаю, я вам не отвечу. Или телепорт это. тут у вас вон в, этом, в шкафу спрятан. Я как как он вам. прошел вообще? Я не отвечу вам на этот вопрос. Подписать документы, что вам подключили электроэнергию пожалуйста. По вашему адресу было произведено подключение электроэнергии. Вам приходили, стучались, вы не В смысле, стучались. Как ваши дела? А мы молимся за вас. Справка формы номер 4 со словом «живорожденный». Вот, пожалуйста, повестка 2 часа. Я же к вам по-человечески отношусь всегда, но давайте на ознакомление пройдем. Да что такое? А они трубку возьмут. Обещала. Хорошее слово обещала. А что, когда процесс-то будет? В прошлый раз не было, сегодня нет. Разве можно доверять, когда они психушку возят, пытается сдать? Разве можно им доверять? А психушка четко сказала. Оснований не было, а попытка была сдать. Хотят выслужиться, быстрее на пенсию идти, быстрее звездочки заработать. Че, Аксабаев опять получается это? Вел заблуждение? Ну вот, сразу бы так, общались нормально, с юмором. Да, мы нормально. да, после видео, конечно, нормально. Наши бумаги работают. Мы такую жалобу накатали, что у них сразу эти значки появились. У всех нагрудные. Заседание сказали, не будет опять. А у вас газ правосудия сломалась, третий день не работает. Вернуть иск в полном объеме. 12 дней без света, я все равно встрою и трудно. Кружусь для народа. Изоляция от народа на спаде, да, уже? Чем? Индосаммитная надпись работал. Вот такие вещи мы находим, выявляем и показываемся. За что в ответку получаем репрессии сплошные. А я же не для себя стараюсь. Выход один. Закрыть иск элегантно и забрать его. У меня денег нету. Я 7 миллиардов не собираюсь населения. Дискриминация натуральная. Мы всех и каждого будем вызывать в качестве свидетеля. Пойду в канцелярию. У него приняли. Вот я хочу так же. Ну вот, принимаю же! А говорили не принимают. Кого не спросишь, не к нам вопрос, не к нам вопрос. А к кому? Принято дело-то, оказывается. К судью, к телефону? Да. О, Елене Петровне привет передавать. Это ж надо, повезло-то как? На Елену Петровну опять попал. Вы, вы бы знали, как народ ее любит. Далее. Доброе утро. Антон Николаевич Булгаков. Кто это? Вас беспокоит ведущий ресконсульт группы по работе с просроченной задолженностью управляющей компания ДЭС Восточного жилого района Матюшенко Григорий Александрович. Чего хотел? Я вас, э, я вас звоню, так скажем, уведомить о том, что сегодня будет производиться подключение электроэнергии по вашим адресам, так как задолженность, которая имеется у вас перед управляющей организацией, погашена в полном объеме с Булгакова Ольги Ивановны, которая является вашей мамой. Соответствующее платежное поручение я отправил вам на электронный адрес, можете ознакомиться. Все, о времени подключения вас уведомит дополнительно центральная диспетчерская служба. Заявка уже подана. Всего доброго, до свидания. Я так понял, некий благодетель. Обстоятельства выясняются, оплатил всю сумму 55 тысяч. Пока ничего говорить по этому поводу не буду. Обстоятельства выясняются. На самом деле, деле это благодетель, либо это была некий, возможно, сговор именно через ДСВЖР. Это все было проплачено. возможный такой вариант. Ну, что время. На два у вас же, да. Да. Пойдем. Да, да, да, я, со, Это со мной по доверенности. Не, не, не. Вот со мной по доверенности. сейчас сейчас, сейчас, уточним, сейчас уточним, уточним. Здравствуйте. Как ваши дела? Ваши хорошо. А мы молимся за вас. Сколько времени? У вас что, заседание изначально или Заседание в 2 часа. Важнее, наверное, да, чем знакомление? А? У знакомление. же ознакомление, Атон Николаевич. А? ознакомление. А о процесс, а повестка? Помните, участковый выписал? Да, по Масочку оденьте. Под принуждением, под вашу ответственность. Я говорю, тут не пойдете по-любому то да? Ну не хочу, я хочу с ним. Пожалуйста. Нет? Нет. Старшей смены запрещают. Герасимов, а напомните свое имя? Можно по имени обращаться? Андрей. Андрей, возьмите, пожалуйста, его для Что вас. Это такое? Справка формы номер 4 со словом живорожденный. Чтоб слово живородящий у вас тут это в обиходе не ходило в отношении мужчин. Это официальный документ... Живородящий это что? Ну, полицейские любят так говорить, чтобы дискредитировать нас. А? Ну как доказательство, что мы не, не несем всякий бред? По поводу живорожденных. Нет, мы, мы понимаете, мы говорим, что мы же живорожденный. А нас переначивают живородящие. Вот я вам принес справку формы номер 4, выданную из Акса. да? Да нет, конечно, так же, как и вы. Вот, пожалуйста, повестка, два часа до свидания. Такая, я могу пройти? Пускай они мне повестку выписывают. Официально, не от участкового, а от работника суда. Вы можете только по телефону уточнить. Так они трубки не берут. Пускай они сюда спустятся. Мы же мы тоже не вправе им приказывать. Ну, вы можете их позвать. Мы можем позвать. Но Позовите, пожалуйста. А Я же к вам по-человечески отношусь всегда. Есть, они могут сами, да, кнопочку нажать? Сейчас, когда делаем лист, скажите. Добро. Самостоятельно же можно выйти, да, кнопочку нажать, или у вас специальный ключ? Нет, а. нет, Если вы в плане того, что мы кого-то удерживаем, нет? Нет, <смех> нет, нет. Там я, кнопка. Я в том плане что... как с подъезда вы ходите, нет, если я... у вас домофон работает? <смех> ну ясно. Я в том плане, что людям подсказывает, что кнопочка работает. На будущее. А то женщина подошла и не может выйти. Я да еще ничего не было, уже Чтобы вас не отвлекать. Ну что, выйдет кто-нибудь? Я позвонил, а -а -а. сказали по вам э, рассмотрение Надо, на сегодня. Нету? Нет, нет. только ознакомление. Ну давайте на ознакомление пройдем. Еще материал не спустил в канцелярию. Да что такое? Ну, а по поводу рассмотрения можете секретарист десятого участка позвонить и уточнить. Она сказала объяснить. А они трубку возьмут. Объяснить. Ну обещала? Обещала. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Хорошее слово, обещала. <пират> а сопровождающего пропустите, пожалуйста. <пират> У него доверенность есть. <пират> Мы хотим вместе сознакомиться <пират> с материалами дела. Давай. Че? Нельзя опять? Добро до того а кто-то выйдет, чтобы добро дать? Должны приступы в любом случае, когда дело... По позвонишь, Сейчас позвонят они или что-нибудь? Не, я по поводу сопровождающего, чтобы пустили. А, это на процесс подниметесь? Нет, сказали, процесса не будет. А, да, вы? ознакомление. А он что, тоже должен? Закон? А что, когда процесс-то будет? Прошлый раз не было, сегодня нету. Что вы такое? Зачем нам такие вопросы Попробуйте, Попробуйте еще раз отсюда. Да, я потом позвоню. 215, я что? сначала с материалами дела ознакомлюсь, потом... Это все одно и то же? Вы уточняли, у полиции вообще поступил материал, по-моему, или нет? Да разве до них дозвонишься? Ну, разве, им можно... бери, бери, бери. разве им можно доверять, а когда, бери, когда они... Мне одно говорят, а вам другое я говорят. Больше чем уверен, там когда они в психушку возят, пытаются сдать. Разве можно им доверять? Когда судя по разговорам, которые они в дежурной части ведут, пытаются подлить что-то в мочу. Разве можно им доверять по 6.9 статье Употребление наркоты? А. Че, Аксабаев опять получается это? Вел заблуждение? Это кто? Ну вот, участковый в прошлый раз выписал повестку от руки. Сегодня в 2 часа заседание состоится. По 19.13. Сложный вызов. Ну вот, сразу бы так, общались нормально, с юмором. Да, мы нормально. После видео, конечно, нормально. умоляю. Да что умоляю, везде так. В Екатеринбурге, как только меня не провоцировали, и толкали, и по-всякому. А через три месяца, как друзья лучше общались. Юморили, анекдоты, рассказывали. Я. Можно пройти? Да, ну, девушка, Пойдемте. Девушка, Пойдемте. девушка, а я Пойдемте. хочу сопровождающим пройти. Он с доверенностью. Вы мимо эти можно пройти? Когда ты начальником смену уже ставь. Как повысить должность. Александр, давай ты нам скажи, мы, если человек, куда это напишем? Мы за своих. Благодарность, премию, там, повышение. Наши бумаги работают. Пишите. Пишите. наши. Кстати, на нашу. Ну, потом поговорим. Контакты есть. Это. А? Потому что наши бумаги работают. Мы это, в этом убедились. Потому что когда. А, Загидулин, Рустам Тагирович, женщин со скамейки, поднимала их вместе со скамейкой. Мы такую жалобу накатали, что у них сразу эти значки появились у всех нагрудные. И у всех номера появились на этих значках. А то они были затерты у -у -у. до неузнаваемости. И шапки-ушанки у появились. И бронежилеты. Все появилось сразу. Так, подхожу, да? В смысле? Ну как, работает рамка, проходите, не проходите. Сейчас я сообщу. Одного. Заседание сказали не будет опять по 19.13. А что будет? Ознакомление? А, ознакомление только. Я один прохожу, тебя это, никого не пускает из вас. Ну все, тогда. Пошли. Давай. Да, ну ладно. что, прохожу? Пропустите. Да? Содержащие предметы Мало, Чтобы я два раза по... сквозь рамку не проходил. А то вы то пускаете, то не пускаете. Количество попыток не ограничено. Да? П попыток от слова пытка? Народ измерял. Вы хоть раз измеряли? 5000 раз превышать. Вы сами-то через них выйдете? Вот он не удивляет, что у вас проблемы могут возникнуть. Мы же не просто так это вот взяли, вот на принцип пошли, что не хочу, и через рамку и все. Посмотрите видео, народ измеряется со всей стране. приборы специальные заказы. Мы почему не делаем, у нас просто денег не хватает, Он там 100 тысяч Он с ним уже и за 3 метра уже излучение превышает норму. А вы людей заставляете проходить, хотя это рекомендация на самом деле. Альтернативный способ прохода должен быть обеспечен. Так, без огорода на меня. Записывайте, да, в журнал? Интеллектуальную собственность. КВП-телекортируйте, пожалуйста. Да, Конечно, у нас тут камеры mm -hmm. все снимаются. А что у вас, секретная служба? В чем секретная? А? Расположение, может, вы кому-то побег там. Я yeah, побег? Mm -hmm. Она же привозят, осуждены. Так. Что? Смотреть, смотреть да, будете? Самообороны Только живое слово. Самое лучшее самообороны – это живое слово. Лучше всего помогает. Особенно, когда не дают ни, ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Вот живым словом, какой-то действует. Так что, получается, не было ложного вызова? Так? Ну, материалы дела, до сих пор, не, это, не поступили. Что они там оформляли? Я вот этот реванш вам даже не могу. От, от чего всего это зависит или от кого. Ну, странно, согласитесь, да? Дважды переносит. Уже сегодня. К чему бы это? Чего я там такого написал? Ну, <случаев> Ну, я уже постараюсь осветить. Так. Благодарствую. Сюда же, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Пусть сюда же. Наверное, нет. <coughs> так, это что, это все? А что-то еще надо? Ну, по идее, в два раза больше должно быть. случайно так у вас сейчас канцелярия работает я хочу это воле заявлений подать Почта России. а у вас газ правосудия сломалась третий день не работает как можно безоплатно подать воле заявлений только через почту Почта России. только платно да только за деньги а если мне денег а если мне денег нет Электронки. А как э, по электронке потом доказать, что я отправил? М? Чего вы позакрывались-то со всех сторон? Как защищаться? От чего вы хотите защититься? <laughs> как от чего? Вот дело лежит. Ну, почитайте, что с этим делом, а потом уже говорите. А, -а, -а, а, то есть там отмена да какая-то? Нет чего защищаться, так что ли? Вернуть иск в полном это, объеме? Сейчас дочитаем. Благодарствую за подсказку. 12 дней без света, я все равно строю, Видео выпускаю. И тружусь для народа. И на обучение завтра пригласили. Для всей страны обучать. По теме живых. Вот что-то все позакрывались, позакрывались. Ну ладно, я, меня народ поддерживает. У меня еще есть денежка. Вот так пенсионер, вот, откуда мы деньги взять? Либо хлеб купить, либо письмо мировой суд отправить. Молчание, честный ответ. Вас как зовут? По имени можно обращаться? Наталья Рашидовна. Наталья Рашидовна, скажите, пожалуйста, вот у меня сегодня должно было состояться второй раз заседание по статье 19.13, ложный вызов. На 10-й участок административное правонарушение в отношении вас ничего не поступало. А мне можно какую-то бумагу, что это сегодня заседание не состоится. Потому что у меня повестка-то есть, я пришел. Ознакомитесь с гражданским делом, подождите, я пойду, я все узнаю. Вот. А, ну я бы хотел. А, материал дела не поступили. Хорошо, подожду. Я бы хотел, конечно, сам сходить, пообщаться. Приема Или... граждан нету. Ясно. Раньше был? Скоро будет. А когда примерно? Перед неделю? Точно, что там да, это... ты, я вам сказать, не могу. Изоляция от народа на спаде, да, уже? Да, да, да. Сталин, наверное, да, все под масками прятать свои лица. Да. Потому что я впервые такое встречаю, что, ну, вроде как бы у них все там основания, что ложный вызов, никакого террористического акта не было. А сами заседания второй раз переносят. И даже повестки не усылали. Это как так? Че, индосаммитная надпись работала? По виксельному праву? Или волеизъявление живого мужчины? Прецедент много. Татьяна Романова-то на месте, да? Конечно. Без маски? Не знаю. Не знаете? Ну, скорее всего, уже в маске. Раз живой мужчина пришел, то, скорее всего, уже в маске. Не сработала идея-то подключить свет дважды. Все равно я в строю. Писал и буду писать. И не такое переживал. Полгода вынужденно путешествовал по стране из-за беспредела. Потому что вынесли дверь в мою квартиру по официальной версии искали труп чей-то. Из квартиры так и написали. Из квартиры издавался трупный запах. И по подъезду бегал некий адекват... неадекватный мужчина. Кричал что-то там непонятное. Болгаркой ОМОН скрыл дверь. Никого не обнаружили, трупа не нашли, неадекватного мужчину не нашли. Но потому что я вообще, меня в городе не было. Я за неделю до этого уехал из города. А так бы не знаю, чем дело закончится, Может и не разговаривали бы с вами сейчас. А вы спрашиваете, от чего защищаться? Вот от этого, от беспредела. Причем опять же второй раз зашли по фальшивому постановлению, который Шестобитов выписал. Там написано ВРН оперативно разыскная деятельность по закону. Но они почему-то забыли инструкцию у МВД, в которой сказано, что данное мероприятие не относится к жилым помещениям. А им пофиг. Зашли и все. <музыка> ну что это такое? Уже четыре раза пытались всю пушку сдать. Сколько можно издеваться на человека? А психушка четко сказала, оснований не было. А попытка была сдать. Так им мало показалось. Не смотрели видео? Смотрите. Они занесли телефон в дежурную часть. Аудиозапись работала. Они нам столько наговорили. Мама не называется. Что-то там пытались мочу подлить, двух свидетелей найти, в камеру посадить. Рокировку шахматную устроить с жидкостями. А если с кем-то из вас или ваших родных так будет, будут поступать, вам понравится? А им же без разницы с кем так поступать. Им сказали команду, они выполняют. Хотя, по идее, имеют полное право отказаться выполнять преступный приказ. Не хотят. Хотят выслужиться, быстрее на пенсию идти, быстрее звездочки заработать, наверное. Ну, вот даже Татьяна Романовна признает волеизъявление и выносит по ним определение. А про король Елены Петровна не смотрели видео? Вот тоже посмотрите. Лифты убийцы называется. Весь город ездил на просроченных лифтах свыше срока эксплуатации. То есть срок эксплуатации при Советском Союзе был 20 лет максимум кабины. А РФ его повысила до 25 лет. Но несмотря на это, они на все это забили, и весь город ездил, ну, я имею в виду жилфонд ДСВЖР, ездил свыше 8 лет на опасных лифтах. Когда по нашим заявлениям, это все скрылось, они не то, что в моем доме, в моем подъезде, они во всем своем жилфонде за счет фонда капитального ремонта поменяли все лифты. Сейчас весь город ездит на новых хорошеньких лифтах, безопасных для жизни и здоровья. Вот, вот и сами думаете, благое дело мы делаем или издеваемся над кем-то. Так они мало того, что лифты поменяли, они еще подъезды отремонтировали. Эти информационные стенды вывесили, телефоны повесили. Ну, там много нарушений по постановлению госстроя. А денежку гребли... А народ ездил на опасных лифтах. А когда мы, как говорится, прижали управляющую компанию, подали в суд, в этот ГЖИ, жил. это, Жилнадзор по городу Сургут. Они вместо того, чтобы сами рассмотреть, направили административное дело по статье 14.1.3, это грубейшее нарушение лицензионных требований, они направили мировой суд почему-то, хотя могли сами штрафовать для и направили королю Елене Петровне. Она посчитала, что никакой, видать, опасности не было и вынесла решение, ввиду малозначительности, вынести устное предупреждение за то, что все ездили 8 лет на опасных лифтах. Нормально? А если кто-то помер или пострадал? Тогда бы не было малозначительного. Все-таки угроза жизни-то была. Вот если кто-то погиб, кто бы отвечал, что все ездили на опасных лифтах? Вот так мы, вот, я по этому поводу заснял видео про, про короля Лену Петровну И на основании этого заявил я, отвод дважды. Что она ну, не совсем справедливое решение выносит. Я уверен, что рано или поздно она сама ездила на этих лифтах и подвергалась этой опасности. Но, несмотря на это, она выносит устное предупреждение. А все из-за того, что если бы она вынесла штраф, то повторное нарушение за год лишила бы лицензии управляющей компании. А у них прибыль 7 миллиардов в год. Нормально? Выручка 2,8, а прибыль 4,5, что ли. Все, не мало того, что с народа собирают денежку, они еще где-то прибыль приобретают. А где не ее приобретают, мы недавно выяснили. Они занимаются уборкой придомовой территории, снег убирают. Ну, наверное, в прошлом году слышали, да, скандалы про поводу снега. Они снег-то убирают, а потом счет администрации выставляют. Возместите. Нормально? Есть решение суда, им возмущает. Вот такие вещи мы находим, выявляем и показываем все. за что в ответку получаем репрессии сплошные. «А я же не для себя стараюсь, я вот для тебя, для вас стараюсь, для всех. Я хочу жить в хорошей стране, чтобы люди лучше жили». Народ не понимает, что мы делаем. Тут До кого-то уже доходит, до кого-то еще нет. Ну, полицейские нас сплошь и рядом, называют это живородящими. Мы им говорим, мы живорожденные, они говорят, вы живородящие. Ну, называется так. Я он, если хотите, может, Герасиму поинтересоваться, я ему оставил справку из ЗАГСа форма номер 4. Там официально присутствует слово И Если вы закажете такую же справку, то там тоже, скорее всего, будет прописано слово «живорождённый». Можете у мамаши поспрашивать, которые недавно такие справки получали в роддоме. Так что никакого сектанства и сумасшествия в слове живорожденный нет. Это официальный термин, юридический. Но то, что я себя живым называю, ну какое в этом сумасшествие? Если я зеленую елку называю зеленой елкой, это разве сумасшествие? Вот если бы я ее там красный, красным мячиком называл, ну это другое дело. Ну вот определения начали появляться. 12 февраля с опозданием. А, ну вот отозвали, да иск. Молодцы. Давно вы так. А что, кто-то порвать, что ли, пытался? Заклеили. А почему порвали? Вот вы недавно задели, нечаянно, да? Но. Оно немножко порвалось. Да. Так же и это здесь. Да? Ну, что-то странное. плохая, никакая. <связь> <связь>. Сейчас посмотрю. Так, для... без ущерба, без оборота на меня, имущество, собственность. Ну, короче, это... Порвали все мои надписи. Индосаммитную надпись. Но ну, вот это не порвали. Вот, вот, вот это осталось. Отлично. Присаживайтесь. То же самое пишите, что вы сегодня ознакомились С своем объеме. Да? Не порвете? Нет. Благодарствую. Сейчас я еще перечитаю вручную. <музыка> <музыка> я предполагаю... Ладно, не буду говорить. Потом расскажу. Я просто думаю, что они ход конек сделали. Это ваше право думать. Угу. Потому что такие бумаги пошли, против которых ну, невозможно возразить. Посмотрите, на 29 страниц возражений. И все по ГПК. ГПК, ГПК, ГПК. Нарушено, нарушено, нарушено. Выход один. Найти способ. Закрыть иск элегантно. И забрать его. Ты, Татьяна Романовна думает, что на этом все закончилось. Я думаю, ты только начал. Мне главное везде отказ. Управлять компанией сразу, да. Что, сам Матюшенко приезжал? О, а вы корреспонденцию принимаете, что ли? Что им предстоит? Представителем организации. Ну. Штемпель стоит. Вы принимаете корреспонденцию? Так вы меня примите. Почему вы у ВЖР принимаете корреспонденцию, а у меня нет? Почта России. А им почему на, на Почту России не завернули? Штемпель стоит. Канцелярия работает, значит. Канцелярия не прекращала свою работу, она работает всегда. Так давайте я схожу потом подам. У меня что же есть. Нет. Почему прием нет? Прием граждан не ведется. А прием юридических лиц ведется, так что ли? Почта России все направляется. Так вот же штемпель стоит. Ну, вы у них приняли, а у меня не хотите. Почему? Так же вы почта России направите? У меня денег способы. нету. Я 7 миллиардов не собираюсь населения. Почта России. Вы вот такая интересная. 250 рублей за каждое отправление. Вы, недоположено, называется. А у них принимаете. Это что такое? Дискриминация натуральная? Сегодня же 15-е, вот он с утра сегодня приезжал. Был же у вас тут? Вот вы приняли 15-78 входящих. А почему меня не принимать? Ну, сходите в в Так я с удовольствием сейчас схожу, сходите, пообщаюсь. Сходите. Благодарствую. Напишите мне, что вы ознакомились с полным объемом и сходите. Добро. <звук> Я уже подал иск о незаконном отключении от электричества. С Русский городской суд. Вот там будет интересно. Мы всех и каждого будем вызывать в качестве свидетеля и под видео выяснять, на каком основании они отключают. Так что следите за мной будет очень интересно. Так. Сегодня у нас чего? 15 число, 44. Вон у вас, газ правосудия. Ошибка 500. Три дня уже. Хренчет, пройш. Нормально? Сфотографирую. Вот, Благодарствую. Видите, он даже на встречу пошел. То есть я уже не фотографирую, я просто снимаю на видео. Ускоряю процесс. Взаимно. Чтобы не отнимать у вас время. Так, пойду в канцелярию. Может, примут. До свидания. Привет. Привет. Да. у меня два Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. А сегодня Матюшенко приходил из ДСВЖР, у него приняли почему-то? Мы ничего ни у кого не принимали. Ну как не принимали? Я только что смотрел на мой дело, знакомился, там стоит в лимфе до 15.02. Прием граждан не ведется, направляйте все почтой России. Ой, почтой России направляйте. Мне сказали, а к вам обратиться вы примете? Нет, мы ее не примем. В 105 кабинете? Нет, прием граждан не ведется. А как быть? Направляйте так, как вы официально направляете. Ну, это 250 рублей стоит. У меня нет денег. Но вы же направляете через, через кабинет. Газ? Да. Третий день не работает. Проверьте сами. Направляйте почтой электронной, как вы направляли. А как я потом докажу, что я это отправлял по электронной почте? Ну, потом ознакомиться с материалом, делом будет в штампе, входящий, что сегодня направлено. А если я не успею ознакомиться? Не будет возможности. Все дойдет вовремя. Все будет. Гарантируете? Да. То есть не, не примите ничего. Да. А как быть? Да. А поэтому по 19.13 плюс по 13 можете подсказать это? там делают, заложенные вызов да. Это все, звоните, я всегда дарю заседание, я. Все, да, все нормально. ознакомимся с материалами. Сейчас минут через 10-15 выйду. Давай. Еще какие-то вопросы есть? Не-не, я сейчас уйду, едой просто на телефон Отвлекся. Ну странно вы работаете, девушка, вы не находите? Матюшенко сегодня приходил, у него приняли. У него где приняли? Вы его у него принимали? Нет, нет. А где? Там, на участке? Я вам не подскажу. Благодарствую. Да. До свидания. Никакой. Я могу понять почему? Да. А можно вас на секунду? Сейчас. Почему? По-моему, очень даже скорость. Не, ну я понятно, прыгать через голову-то не буду вас подставлять. Ну, свою волю выразил. Не, главное, сам видел это. У жира приняли главное, а у меня, у меня не хотят. Интересные такие вообще. Знаете, что я сейчас обнаружил? Сейчас не могу знать. в материалах дела. Не могу знать. Сегодня приходил представитель ДСВЖР Матюшенко Григорий Александрович. Видели, наверное, его, вот. его Его заявление прям не просто отправлено на почту или через Газправосудие, а зарегистрировано в канцелярии. Десятый участок темпер стоит входящий в номер, сегодняшняя дата. У него приняли. Вот я хочу так же. Пойти в 10-й участок, чтобы меня приняли мою волю за Сейчас вы ошибки. Благодарю. -то Девушка оказалась. Я хочу на 10-й участок не Как не принимают? Стоит а штемпельки, значит, принимают. Ну, Кто вот, поставил стемпию? Он а она говорит: нет, вы это, давайте двигайтесь, по службе. <свят> Чем надо, поможем. <свят> что за дела? Ну, ну это серьезно. Дискриминация сплошная. А вот этот стемпель он где поставлен? Степан или там высокий? Да, вот прием документов. Вот прием документов все 408. Ну, так я с ней разговариваю то, что я не ставила. Неужели народ не соображает, что за любую ложь это творез же все равно разбили? Это, это друг дружку можно обманывать втихаря, как говорится. И, и, и втихаря, и открыто. А творец он все видит и слышит, и каждую мысль знает. Антон Николаевич, здравствуйте. участка у вас заявление вы хотели какое-то сдать? Живой мужчина хозяин меня, Антон. Пойдемте. Прис... Учредитель и благополучатель. Заявление персонажа. хотели какое-то ставить, возражение? Да, да. благодарственное. Просто я в курсе, что Матушенко сегодня приняли, а у нас их отказываются. Ну лично Матушенко к нам не приходил. Ну как не приходил? Там штемпель стоит. Я сам видел. Штампер десятый. Да. Да, простыли, но лично его не было. А, ну, я вам так принимаю. Не, ну факт в том, что приняли. Мне не важно, был он тут. Конвенцию не... принимаем, которая к нам приходит, так же, как вы электронно направляете, мы все отслеживаем, все принимаем. Угу. Так. Два экземпляра, да? да Один-два, один, два, сейчас да. я еще будет русский стоять. А вы его разве не присылали сегодня? Uh -uh. Нет, это много. Просто у вас сегодня много вашей документации. Ну, таких материалов дела нет. Мне ж надо это убедиться, что оно дошло.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 Нет, организацию мы тоже не ведем, а у к... нас вообще прием граждан закрыт, вообще любые. А как нас... так получилось, что у него приняли? Направляют. Я не подскажу вам, к нам лично Матюшенко не заходит. У него спец-спецход какой-то есть? Я не знаю, я вам не отвечу. Или телепорт на... тут у вас вон, в, этом, в шкафу спрятан? Как он прошел вообще? Я не отвечу вам на этот вопрос, потому что Матюшенко к нам сегодня не приходил, мы его не видели. Ну, тогда, получается, вы приняли документ не от уполномоченного да, лица. А у нас почта приходит, которую распределяется. Девушка, я вам еще раз говорю, стоит Штемпель, десятый 10-й участок, сегодняшнее число, входящий номер. Я же вам говорю, у нас каждое утро роспись, приходит... Роспись, по... живая его. Mm -hmm. так. По составлению материированного решения, вы же электронным направляли, нет? А вот дублирую. Все Потому что в электронке, ну, прям докажешь потом. Не что надо, мы у нас все да. и все мы распечатываем, все ваши жизни. Ну, дай бог, просто в других туда были лези. Поэтому я не просто... Вы на электронку пишете и через, я так понимаю, год портал тоже ну, все это отслеживаете. конечно. Только газ правосудия у вас поломалась, уже третий день не работает. Ну, это уже не относится. Ну, конечно. я должен денежку ходить тратить на почту. Народные средства. Конечно, народ поддерживает. Мы же такие же работники, а? Нет, вы не такие же. Вы работники? Вы работаете, я тружусь. Не для себя, для Для вас в том числе. Угу. Угу. А, подскажите мне, э -э, так за я видел, нормально. Вот э -э, дело по 19.13 статье э -э, заложенный вызов. Был назначен на 4 февраля, потом перенесли на 15 февраля. Потом... я вам ничего не скажу. Вот у меня даже повестка поезд, есть. Это, это вам могут ответить только на судебном участке. А я могу туда подняться? На... Ну, если вас приставы пропустят. Ну, они это... я... неохотно. Но... А как мне Но... получить информацию? Вы можете позвонить по телефону. Вы знаете, я три дня назад сделал больше 40 звонков. Никто трубку не знает. Вы не предлагаете сейчас время просто потратить? Вы понимаете, мы не назначаем, мы только принимаем документацию. как-то mm -hmm. принимаем, как бы, Нет, я поэтому не вас не и спрашиваю совета, как мне Ответ быть. Совет вам дать. А вот по поводу... Вы в проекте получаете, главное, известия. Ага, известия. Я совершенно случайно узнал, что без подал подал шут. А вы говорите, известия. Mm -hmm. Если все так просто было. Рекомендую, это... а, вы знаете, наверное, да? да. И вам записать. Напомню, -то. вот точно такой же штемпель стоит это на пожалуйста. обращении Матюшенко. Вы что хотите сказать, что он лично не приходил вы через? Нет, он к нам не приходил. Через почту. Почта нам почта принесли, мы все зарегистрировали. А -а -а. С утра. Вот не это... знаю. Он не мог же это, как говорится, сегодня отправить, и сегодня же вы это вы получили. Я вам не подскажу. У нас на разносце почта. Вот все, что нам принесли, мы регистрируем. Так, это телефоны, да? 329. Да, 329. И помощник, помощника конкретно по административному наказанию можете переговорить с ним, когда будут назначены. Вот да. Вообще, по идее, смс-информирование вас должна повестить. А я не оставляю свой федеральный навык. А, Зачем? ну, у повестка. Тогда повестка, да. Не было повестки. Ни Вы разу. Ожидайте, ожидайте среду. Ожидать. ожидать можно всю жизнь. Ну, позвоните, уточните, информацию у них. Мы, мы не распозвоним такой информацию, у нас нет доступа. Вот, просто, смотрите, участковый выписал вручную повестку полиция. На сегодня, на два часа. Не говорят, материалов нет. Ну, может быть, материал не пришел. Ну, материалов нет, но вы хотя бы бумагу мне выпишите. Сегодня заседание не будет. Хоть что-то, бумагу дайте, а то что, опять я слова буду к делу пришивать. Ну добро, сейчас попробуй для них пробить. Благодарствую. До свидания. Ну вот, принимаешь же. А говорили, не принимают. кто принимает, то не принимает. Каждый день это... Ну как? Можешь ну? темпель же штемпель поставили, как у Матюшенко. Так, мне сказали в 300, это, 329 позвонить, чтобы они меня приняли. Не, ну это вчерашний номер. Они все равно и трубку не возьмут. Вы им сами можете позвонить? А что такого? Дайте мне на 4 этаж подняться. Не, а как мне узнать, когда будет дело-то, когда материалы придут? Так они говорят, ждите повестку. Так я ни разу повестку не получал за последний год от мирового суда. Я случайно узнал через сайты, что какое-то дело там указы из ВЖР что-то бы там подал. А к кому? Кого не спросишь, не к нам вопрос, не к нам вопрос. А к кому? Дайте вам поднимусь на четвертый этаж. Нельзя? А сами можете их набрать? Все равно же я уже прошел этот вас, этот, кордон, границу пересек. Ну дайте дойти-то до четвертого этажа. Страшные случаи вы думаете, да? Вдруг опять судья без маски. работе нет. Рецидив получится. Что там говорят? Масочный режим скоро отменят? Неизвестно? А? Как скажут. А, да, точно, как скажут. Ну мы же уже в прошлый раз сказали, все отменяем масочный режим. У нас типа народный сход был, лечи все дела. Воля народа, источником власти является народ. Все, мы решили. Сейчас главное это до руководства донести через видео. Оно уже в принципе донесено. Сейчас работает. Здравствуйте, девушка. Я бы хотел выяснить обстоятельства по делу по статье 19.13 в отношении персоны Булгаков Антон Николаевич. Административное дело поступило, так. у судьи есть время на изучение материалов, либо на назначение, либо на возврат. Так, вот административный орган. Так, так что если, так, если судья приедет административное дело к производству, вы будете ввещены либо телефонограммы, либо судебной повесткой, либо телеграммы. А девушка да, пока никто еще не вызывал. А, девушка, я хочу подать воле заявления на ознакомление с материалами дела. Вы мне номер этого дела скажите, пожалуйста, чтобы я подал. Мы Вас только знакомит в том случае, если будет принято, кто изменится, пока что производству административный материал не принят. Не, принят, да? А, не судебный... Принят. а судебный участок какой? Десятый? Десятый. Угу. Ага, судья кто? То есть мы, если будем принимать его к производству, мы вас известим. Если, же вы верни, если мы его вернем, то, значит, вы будете знакомы только административным органом. А когда же вы его примете? Это уже сколько дней-то прошло? 12 дней. 12, 11 числа только поступило. Какого? 11? -го? 11. -го. А, ну так ознакомьте меня с материалами дела. Я хочу ознакомиться, у меня тут заявление с собой, я готов подняться, ознакомиться. Я тут внизу. Я не могу вас ознакомить с материалом. Почему? А, еще не принято, да? Да. Ну, ну все равно, я, я это, на любой стадии... Мы вас стадик... Подождите. Если примем мы вас известим. Подождите, а нужно на любой стадии может, имея право ознакомиться. Принято, не принято, не важно. Сейчас <фа> а, а, а, судья изучает материалы дела и решает вопрос о принятии, либо о возвращении материала в административный орган. А судья-то кто? Король Елена Петровна с... С... С... С... С... С... С... С... <фа> или Мельченко? король Елена Петровна. О, Елена Петровне привет передавать. Очень многие люди. Алло. Ну, трубка бросает. Чего не трубка все постоянно бросает? Хрен дозвонишь, еще и трубка бросает. Принято дело-то, оказывается. Так мне нравится, что не трубку бросает. Что за разговор? то Благодарствую. Я вот до сих пор не пойму. Вот по Александру сразу видно. Глаза горят, чистый человек. А вот по Сергачеву я вот до сих пор не могу понять. На чьей стороне? То одной ногой на темный, то одной ногой на светлый. Вот. Смотря с какой ноги, наверное, станете. Ну, что, я ничего, ничего не понимаю? Ложный вызов не хотят это оформить, что ли? Ну, это ж, это ж надо, повезло-то, как на, на Елену Петровну опять попал. Конечно. Вы, вы бы знали, как народ ее любит. номер 10? Девушка, ну а что вы трубку-то бросаете? Я же не договорил. Я вам, все, я вам все пояснила. Вы отказываетесь общаться? Я вам все пояснила. А что будьте что добры, я... е... Елену к... Петровну. будьте добры, пригласите, пожалуйста. Я хочу с ней поговорить. К судью, к телефону? да. Нет, не приглашает. Почему? Я личный приемы не ведет. Я так это не личный прием, это разговор по телефону. Я по телефону с гражданами тоже не общаюсь. Ой, а у вас там девушка mm -hmm. другая есть какая-нибудь? Пригласите ее. Я одна в кабинете. Одна? Ну будьте добры, поговорите mm -hmm. со мной. Я вам рассказала все по материалу. Ну, сказать, я считаю, том, что, что это не все. Пределы ваших полномочий. Я считаю, что, что не все. А в течение какого срока принимается решение? Али? Чего они хотят общаться. Благодарствуй. Благодарствую. Счастливо. до свидания. До свидания. Да, да, да, Алло. Антон Николаевич. Нет, такого. Здоровье. Здравствуйте. Матюшенко Григорий Александрович вас беспокоит снова. Слушай. Я вас о том, что под, по вашему адресу было произведено подключение электроэнергии. И так как вы отсутствовали в этот момент дома, а что, вы взяли, а, что автоматы, я с автоматы а, были отключены, потому что вам стучали. А, чтобы у вас свет появился, вам необходимо в щеке поднять автоматы в сторону верха. Так, а вы же мне сказали, что меня уведомит, никто не звонил. Что за дела? Ну, вам, вам приходили, стучались, вы не В смысле стучались? У вас мой, а мой он... телефон есть у всех. Вот. Почему не позвонили? Антон Николаевич, вы услышали? Все, всего вам доброго, до свидания. Стоп, стоп, стоп, подождите, там что, автоматы? Далее. Антон Николаевич, здравствуйте. Нет такого. Это Вероника вас беспокоит, мастер. Слушаю. Вам подключили сегодня электроэнергию. Да ладно, правда? Что... Да, да, ну... Водный автомат, водной автомат, как он правильно называется, отключен, так как не предоставилось возможно проверить, так как вас не было дома. А, а чего вы звоните после того, как подключили? Вы что, заранее не могли позвонить? У вас же есть все мои телефоны. Ну, чего, ну? меня поставили вот здесь, только что. Только можно что? я вам скажу? Можно? Слушаю. А, еще, господи, завтра можно будет как-то с вами встретиться? Для чего? Ну, подписать документы, что вам подключили электроэнергию. Пожалуйста. Что значит «пожалуйста»? Можно будет? Давайте о времени договоримся с вами. Вы мне будете хулиганскими действиями отключать, да, я с вами это встречаться и подписывать ваши какие-то документы, что Ну, такой порядок, что я сделаю? Вот это новый порядок. Ну что, мы увидимся завтра с вами? Вы с какой целью? Что за документы? Ну, что мы подключили вам электроэнергию. А вы мне сначала выдайте документы, что вы отключили. Я вас не отключала лично. Понимаете, я была на больничном. Вы присутствовали. Я стояла в сторонке, мои подписи нигде нету. Ну, Антон так. Николаевич, так что ко мне никаких претензий. Да ладно. На этот раз ко мне никаких претензий. Ну на это, да. А вот два года назад помните, как вы это кричали в трубку: Я приду, отключу. Ну, я вас предупреждала, уведомляла, понимаете? Ну, да ладно. Ну, все-таки же вы погасили задолженность Ну, у нас что это? Теперь предупреждать на словах, да? Как на разборках, 90 -е. Ну, зачем? Ну, по телефону уведомить это тоже как предупреждение, да? Да ладно. А где это прописано в законе? Вы же записываете наш разговор, допустим? Да, я никогда ничего не пишу, вы что, у меня даже русские... Да, конечно, нет, нет, конечно, да, сейчас... на телефон вы записываете, в микрофон, потом выложите его опять где-нибудь на сайте, на YouTube. вот, там, такая-то, такая-то, террористка номер один. Вероника, а что как... <связывается> там с, это, с объявлением там на каком-то сайте, вы говорили, там решилась проблема? Ну да, как я вам сказала, сразу проблема решилась. Да ладно, а я да. И еще, Антон Николаевич, ну что, завтра во сколько? А я не знаю, звоните завтра. Я человек занятой, я для народа тружусь. А не в ну я знаю, что вы занятой человек, но... Вот. А во сколько вам удобно будет позвонить? Чтобы... Во сколько? Вы... Может, вы будете спать, я утром позвоню вам, 8-9 утра. Ну, утром позвоните, утром я сплю. Во сколько можно позвонить вам? Ну, после обеда попробуйте. После обеда? Хорошо. Благодарю. Хорошего вечера. До свидания. Благодарствую. Всего доброго. о, -о, -о да. Ну, вы коммерческая фирма, о чем мне говорить? Вы оплатите, пожалуйста, коммунальные услуги а свои. Вот у вас не оплачено с мая месяца. А с, чё, а с чего? Кто-то вам что-то должен оплачивать, если нету договора. Вы обязаны коммунальные услуги оплачивать. Вы мне ничего не обязаны. А что вы орете? У вас все нормально? У меня все прекрасно. А что вы орете? У вас орёте? есть 15 дней. Если вы не оплатите, я приду, и отключу вам электроэнергию. Ведь а, ураков меня пугать не надо. Уже пугано. До свидания. Стоп, стоп, стоп. Подписать документы, что вам подключили электроэнергию. Пожалуйста.